Привет всем! С вами Алексей. Сегодня кратко, может не очень кратко, расскажу о том, чем можно заниматься с NSP, что это за бизнес, чем он является, чем он является, что это за проект, насколько это стабильно и так далее. Да? Итак, есть три вопроса, что это такое, сколько можно зарабатывать, что для этого нужно делать. Ну как бы три момента. Значит. Вкратце я расскажу о самой компании. Многие люди не знают о масштабах. NSP – это бренд, который 50 лет производит продукцию. И за 50 лет они являются одним из лидеров в мире по этому поводу. То есть продукты для здоровья – это... Ощелачивание организма, это различные витамины, там, включая витамин Е, витамин С, очищение организма, косметика, там, лечебная зубная паста. То есть есть очень классные натуральные вещи, которые безопасно можно, вот там, не знаю, как зубную пасту проглатывать детям, и ничего. Да, при этом это все на травах, растительное и так далее. И вот НСП в этой теме уже 50 лет развивается. Знаете, как есть крупные концерны с автомобилями, да, есть, а есть какие-то гаражные, домашние концерны, <свят> когда ну, как-то собирается непонятный автомобиль. Вот точно так же NSP это лидер, один из лидеров рынка по этой категории товаров. Сейчас очень модно продвижение особенно БАДов, потому что это высокомаржинальный продукт и можно купить сырье дешевое в Китае, нафасовать его, назвать его чудо-средством, нанять маркетологов и продать его там несусветно задорого. Проблема только в одном. Повторно купит ли это клиент или он поймет что-то внутри и купит более хорошего качества продукт по адекватной цене. Ну, логика в этом тоже есть. Итак. Продукт хороший, но ну вот один из них, что под рукой было, это пищеварительные ферменты. Интересен продукт тем, что мы иногда переедаем, мы все, в смысле большинство людей, классно закинулся капсулой ферментов помогает решить вопрос с перееданием. Да. Особенно это помогает спортсменам, которые много едят белка, помогает допереварить пищу. Вот. Очень хорошо э, помогает тем, у кого проблемы с ферментативной системой, потому что м -м, вот эти вот э, недопереваренная пища потом дает большие сбои э, в кишечнике. Да, и это для многих людей э, является проблемой. Да. Значит, э, хорошо есть еще побочные такие эффекты, как, например, утром, если человек там, был после какого-то большого застолья вчера, выпил капсулу, свеженький, через там, несколько, наверное, даже минут. Вот так вот. То есть, достаточно быстро работает. Аналогичные вещи продаются в аптеках. По составу они чуть а, беднее. И по цене дороже. То есть, НСПИ за счет того, что это сертифицировано как БАД, а не как аптечное средство, стоит более выгодное по цене. Вот. Есть и другие интересные продукты, такие как лечебная зубная паста, такая, такие как, допустим, жидкий хлорофил Это зеленый пигмент растения. Это то, что мы едим с петрушкой, с укропом. То есть, вот эта зелень, которую... Ну, принято есть в салатах, многие люди не имеют культуры есть много зелени. И вот эта зелень, одна чайная ложка хлорофилла заменяет около 400 грамм вот этой зелени. Да? Соответственно, мы ее съедаем, проблема с хлорофилом решается. Да? То есть, и мы ощелачиваем свой организм, почки справляются, выводят то, что нужно стандартным путем, меньше запах тела. Вот побочный такой эффект, как он явно виден. Да? Приятный запах изо рта, свежесть мозг лучше работает, ну, то есть интересный такой продукт его пьют э, с целью естественного ощелачивания не как сода, а как более деликатное травяное ощелачивание организма. Да? Вот. Есть множество прикольных продуктов, касаемых снижения веса, противопаразитарные, э, значит, детоксы, значит, набор веса, э, всякие продукты для восстановления там, суставов, э, противогрибковые, э, для гормональной системы там, вагон бадов, Плюс косметика с средствами гигиены. Качество хорошее, очень достойное. То есть, если сравнивать с магазинами, на порядок выше. Сравнивать с аптекой, в аптеке есть подобные вещи, но ну, а это премиальные, дорогие аналоги. То есть, они стоят плюс-минус одинаково или аптечные чуть повыше. Это связано не с тем, что там аптеки плохие. Нет, это связано с тем, что в аптеках выше наценка. То есть на, на, на маркетинг NSP наценивается меньше стоимости, чем наценивает аптека и ее предыдущие продавцы, да, кто продал аптеки и так далее. То есть более щадящие по отношению к клиенту. Значит, что, касается, что касается выгод. Да, то есть человек, который приходит к нам, он может зарегистрироваться и покупать эти вещи со скидкой. То есть, например, там, ферменты стоят, ну, условно, там, 20 долларов для клиента, если там аналогичные вещи в аптеке будут стоить 30. То есть примерно разница в цене будет 30%, если мы регистрируемся, имеем дисконтный номер и пользуемся для себя. Итак, какие у нас есть возможности в итоге, если мы решили с этой темой сотрудничать? Первая возможность, самая, наверное, простая – это продать. Многие люди так это и видят. То есть это такой маленький бизнес, когда они видят купить подешевле, продать подороже, поставить в аптеку, значит, там, нанять промоутеров, договориться с клиникой. То есть это купить, поставить, и оно будет стоять. Вот. Ну, это свой канал, как люди делают не очень большие товарообороты. Это происходит э, достаточно часто, и люди очень часто имеют такое стандартное видение продавцов или предпринимателей, и они очень часто ограничиваются тем, что предприниматель э, в системе должен быть только один. И вот я предлагаю модель немножко другой, да, использовать принцип РЧК, как раз принцип сетевого маркетинга. Э, NSP – это сетевая компания, как, она продвигается также, как Amway, э, э, там. Mary Kay, Avon, э, там еще ряд их, там еще 50 достойных компаний, именно достойных, которые предлагают очень хорошее качество продукта э, и продаются по системе стивомаркетинга. Стиво маркетинг это когда э, клиент может э, пользоваться продукцией со скидкой, пригласить другого клиента другой будет пользоваться продукцией, и, скажем-то, тот, кто его пригласил, будет получать с этого процента. И вот э, клиент для себя выбирает модель э, привести там 5-10 клиентов и пользоваться продуктом бесплатно. И за счет того, что он пользуется бесплатно, он как бы увеличивает экосистему NSP. Грубо, если так, да? А, вариант первый ⁇ продажи. вариант второй. Построение структуры, когда мы приглашаем людей, которые будут пользоваться этим продуктом. На этом варианте можно зарабатывать, можно зарабатывать не так много, там, ну, как правило до тысячи баксов. Реже больше, потому что я реже видел людей, у которых там какие-то большие сильные доходы, когда они работают с клиентами. Можно немножко по-другому работать. Да? То есть это использовать принцип рычага для того, чтобы строить сеть, многоуровневый маркетинг. То есть когда многие люди приходят в этот вид бизнеса, они очень часто видят его как продажи, как продажи через кого-то. А сейчас я хочу рассказать о том, что мы можем создать некую систему продаж, которая будет очень большой. И она будет не связана с тем, что вы лично продаете, потому что у многих людей ну, я, кстати, не исключение, нет дикой любви к тому, что продавать. Я могу продавать, рассказывать, мне нравится, когда люди что-то покупают, но я не тащусь от этой работы, я бы не хотел этим заниматься всю жизнь. То есть мне нравится больше организовать процесс. Так вот, что значит организовать процесс? Это мы находим пятерых людей, которых обучаем в этой системе работать. Эти пять человек находят свои 20 клиентов. У нас в системе 100 человек, который пользуется продуктом. Представьте себе, найдя 5 человек, у нас сотня. Так вот, если мы сами приглашаем клиентов, то у нас будет 120 клиентов, да? 120 человек, которые пользуются продуктом. Итак, смотрите, найдя всего лишь 5, у нас есть уже 125 человек, потому что люди просто для себя пользуются. Ставим каждому из этих людей задачу найти 5 человек которые будут работать, которых они научат э, строить эту сеть. Итак, 5 человек находят еще по 5 всего лишь 25 человек. И все эти 25 человек, плюс эти 5, плюс мы сделали клиентскую базу по 20. Вот представьте себе, 5 плюс 25 плюс я, грубо говоря, это 131 человек. Каждый из которых пригласил по 20 клиентов. Это 2600 клиентов, которые пользуются продуктом. Так вот, 2600 клиентов, которые пользуются продуктом примерно на 100 баксов, это уже очень немаленькая сумма. Итак, находя 5 человек, мы можем обучить их строить большую сетевую организацию, как паутина. Вот такие сетевые компании уже работают много лет в мире. НСП, в частности, работает 50 лет. И она использует только этот канал продаж. Многие люди не видят этот бизнес настолько масштабно, чтобы создать товарооборот, например, там, в миллион долларов. Многие люди видят это как создание маленького товарооборота, продать э, там, 10 людям хотя бы баночки. И они потом удивляются, а почему я мало зарабатываю? В этом направлении, в этом бизнесе нужно обучиться некоторым вещам. Для того, чтобы строить этот бизнес, чтобы он размножался, чтобы система росла, нужно людей чему-то обучать. Нужно в них вкладывать знания, которые вы приобрели. Во-первых, нужно знания приобрести, во-вторых, нужно найти людей, которые того стоят. Как говорится, кадры решают все, и очень часто проблема у большинства компаний, у большинства фирм с людьми, которых они к себе зовут на работу. Если мы приглашаем к себе в команду лодыри, которым пообещали много денег, ничего не делая, вы же понимаете, что лодыри, на, на, как бы на лодырях все и закончится. Нужно найти соответствующих людей, и, соответственно, если мы с вами вместе будем работать, я Подскажу, как их, как их выбирать, как их фильтровать. Поэтому лучше всего э, находить людей, которые в жизни уже куда-то стремятся, в жизни уже чего-то добиваются. Это люди, которые хотят просто что-то еще интересного. Итак, создавая структуру, человек получает профессию сетевика. Да, а на сегодняшний день э, сетевик – это профессия, Ежемесячно оплачиваемая. То есть, знаете, например, если человек работает на какой-то работе, где у него только от клиентов зависит его доход, выпал он с работы, ну, например, там, я не знаю, стоматолог или какой-то еще другой специалист, вот он на месяц уехал в отпуск, он не заработает за это время денег, соответственно. Это доход, связанный с количеством уделенного внимания работе. В сетевом маркетинге не совсем так. Мы создаем сеть абсолютно автономную, самостоятельную, в которой продается продукция, которую не мы производим, и не мы ее поставляем. Компания делает все сама. Мы получаем просто процент от объема, который мы создаем. Так вот, основная проблема людей в том, что Начинающие сетевики, начинающие, кто работает в этой теме, они пытаются уговорить знакомых заняться этим бизнесом. Знакомых, которые уговаривают, они начинают сопротивляться, знаете, как кошку, тащишь за хвост, она там за все подряд цепляется, и не очень-то хочет к нам и идти, когда ее за хвост тащишь. Вот точно так же сетевики некорректно ведут себя по отношению к своим знакомым. Они начинают знакомых, приходи ко мне, вот со мной там заработаешь и так далее. Просто не надо так себя вести. То есть в этой теме не обязательно Можно рассказывать людям о возможностях, и те, кому надо, они изъявят интерес сами. Если они не изъявят интерес сами, в принципе, ничего страшного. Ну, будешь понимаете, кто-то любит есть орешки, кто-то не любит есть орешки. Да? Кто-то ест мясо, кто-то не ест мясо. У людей есть э, право и отказываться в том числе. Итак, этот бизнес – это профессия. Второй момент – это э, попутно профессия нутрициолога. То есть специалиста по питанию большая часть женщин приходит все-таки в команду это примерно до 90 процентов женщина отвечает за здоровье семьи за рацион за состояние фигуры своей семьи чтобы дети не болели и так далее и так далее состояние жкт и это нутрициология прекрасно помогает эту тему пройти очень глубоко. И те, кто проходят наши курсы, созданные для начинающих нутрициологов, очень сильно отмечают результаты по здоровью. Что дети, если ходят там, в школу или в садик, они практически не болеют. Что, там, мужья стали даже ходить в спортивные залы, если они ранее не ходили, потому что энергия появилась, суставы восстановились там, и так далее, так далее. Многие отмечают корректировку фигуры, значит, улучшение мозговой деятельности, глубже сон, лучшая нервная система, там, особенно в современное время, когда многие люди для нервов пьют различные чуть ли не психотропные препараты. Да? В это время в идеале бы пить такие вещи, как... Фосфолипиды, да, это лецитин, и различные травки для нервной системы, которые помогают глубоко заснуть, восполнить там, теми же фосфолипидами дефициты, да, и, соответственно, лучше себя чувствовать на утро. То есть люди с более умным и свежим умом, скажем так, да. Вариант нутрициологических знаний очень помогает людям лучше быть внутри семьи. Женщина, которая начинает изучать э, нутрициологию, э, чаще всего находит применение этим знанием среди своих знакомых. Соответственно, э, у нее больше желания поделиться своими знаниями со своими знакомыми, э, улучшить их самочувствие своим подругам, э, своим э, там, коллегам по работе, э, детям, мужу. И, соответственно, это э, в целом, дает улучшение качества жизни. Значит, следующий момент это признание. Да? То есть, третий, третий пункт это когда человек, поднимаясь по карьерной лестнице, имеет признание. Такого, какое на работе, ну, наверное, не испытаешь. Потому что, когда крупная компания, есть. Прямо система признания людей за определенные достижения. И ну, мне очень приятно стоять на сцене, когда вручают дипломы, э, действительно, за какие-то особенные отличия и э, объясняют за что, почему. И э, многие люди никогда не получали диплом. Даже владельцы фирм очень часто э, покупают дипломы своему персоналу, э, там, оплачивают там, цветы, э, там, я не знаю, самовары э, перед пенсией. Но сами себе признание за то, что создали большую крупную компанию, так и ни разу нормально, искренне не получали. То есть вот здесь есть возможность предпринимателю, который создает свое дело, создает свою команду. По сути, любой предприниматель занимается в основном командной работой. И э, создает свою команду, и он может получить еще дополнительное признание за то, что он э, как бы сделал большой вклад в NSP. Платит НСП, это уже следующий пункт, достаточно хорошие деньги. Это сравнимо с крупной оптовой компанией, если вы создали бизнес, допустим, где 5 человек, которые пригласили по 5, которые пригласили еще по 5 и еще по 5. Вот такая вот система. Я знаю таких несколько людей. У этих людей доходы, они могут себе позволить регулярно приобретать квартиры. Вот просто некоторые ежемесячно. Просто не все это делают, кто-то по-другому инвестирует в средства. Вот построили сеть настолько э, правильно, что эта система приносит им доход э, настолько большой. Это э, сравнимо с очень крупным бизнесом, с оптовой фирмой. Единственное отличие от оптовой фирмы, что там должны быть ваши деньги. И они часто замораживаются, э, там есть еще всякие разные другие запятые э, складские расходы и так далее, так далее. И в итоге владелец оптовой компании получает те же 5, 7-10% от общего объема, как можно получать в сетевом маркетинге. Но не вкладывая капиталов, а вкладывая только энергию в развитие своей команды. То есть здесь, по сути, нужно быть лидером, нужно быть человеком, который э, изучает и делиться со своими людьми знаниями. Это есть почти у каждого предпринимателя, с кем бы я общался. Есть скрытные люди, но в основном нет. Большинство людей, если и они попадают в среду, где и они доверяют, они с удовольствием чем-то поделятся. Где их не надуют, где у них не в долг просят, потому что предприниматели просто достали от этих <сих> паразитов вокруг, которым нужно все время э, деньги подавать, да, то в долг дать, то э, зарплату увеличить, то просто дать денег. Вот, а, а хочется взаимодействовать с другим качеством людей. И вот э, это ну, такая... Потрясающая площадка для людей с предпринимательским мышлением, которые хотят развиваться, развиться до чего-то очень большого. Итак, что нужно будет делать? Нужно будет найти несколько человек, с которыми мы будем вместе строить структуру. Это можно будет сделать по России, по Украине, по Белоруссии, Европе, Турции и некоторых других странах. Вы можете найти людей, которые там выстроят огромные организации. Ну, если в частности работать в России, понятно, мы знаем язык. Если мы работаем, например, в Турции, то э, мы можем задействовать переводчика. Для того, чтобы туркам объяснять, э, что это за продукт и какие э, возможности бизнеса компания NSP открывает. Можно подтянуть людей, у которых есть опыт уже в сетевом маркетинге в Турции. Да? Э, э, я планирую задействовать переводчика. Да, то есть, соответственно, если мы начинаем строить команду, то э, вы приводите людей, мы рассказываем им, что за возможности, они включаются в работу, и мы их вместе с вами подключаем на обучение. То есть обучение, которое будет в вебинарах, которое будет в офисе в Анталии, которое будет на выездных семинарах, э, там, и на катерах, и в Стамбуле, и где только мы это дело не будем организовывать. Самая главная задача в том, чтобы была включенность чтобы было желание развиваться. У многих людей, знаете, как Мерседес без бензина, нет энергии. И это связано, прежде всего, с тем, что, очень часто, с тем, что нет новых вдохновляющих целей. И второй пункт – недокормлен организм витаминами. Я часто видел людей, которых начинаешь кормить нашими витаминами, у них появляется какая-то дикая энергия, как вот в детстве у детей. Ну, то есть, плющат, как дети иногда круги наматывают. Да, вот примерно аналогичная ситуация, когда энергию девать некуда. Ну, вообще классно, когда у умного человека с подпринимательскими способностями появляется такая энергия. Вообще, это благодать просто только правильное русло ее направляет. Потому что я знаю много людей, там, здесь тоже самое в Турции, просто, как это, растаманы. То есть, ну, просто деньги есть, они их потихонечку вместе со здоровьем профукивают. Плохо, хорошо, это не мне решать, я это не оцениваю. Мне бы просто виделось по-другому как бы продолжение и развитие своей жизни. И мне бы хотелось с соответствующими людьми взаимодействовать, чтобы мы творили что-то новое. И один из интересных вариантов – это открытое, относительно для, для Турции, новое сетевая компания, потому что здесь те фирмы, которые мы знаем, которых я назвал, они уже очень большие. И сети в них уже достаточно построены. И конкуренцию мы в ней испытаем, если мы придем там, в какую-нибудь турецкую сетевую компанию. Огромную, потому что мы турецкий язык не знаем. И нам нужно будет только придумывать, как там куда-то отправлять продукт, а это э, проще сделать с известными товарами. А когда мы, мы входим на рынок, и тут есть опытные игроки, мы можем им сказать, что приходи в команду, и ты будешь здесь одним из ключевых. И мы можем с вами вместе выстроить огромную организацию по там, Анкаре, Стамбулу, другим городам. Потом, когда из Турции это потихонечку пойдет в другие страны, турки очень часто выезжают там, и в Германию, и в Грузию, там, и в другие страны. И мы можем воспользоваться тем, что они такие активные что э, люди здесь увидят бизнес-возможность, поэтому э, прикол в том, что в этой теме мы предлагаем людей, людям равную, равное предложение, что и э, каждый участник, то есть у вас есть уникальное предложение выстроить сеть, у них точно такое же, и вы просто делитесь своим опытом и помогаете им зарабатывать больше, и от этого ваш доход увеличивается. Вот просто есть система правильная, ну, там, я считаю, очень грамотная оплата труда, которая, когда вы изучите, будете удивлены, насколько наш доход зависит от того, насколько интересных и более обеспеченных людей мы вырастили. Потому что в обычном бизнесе не так. Я думаю, что предприниматели со мной согласятся. Очень часто есть персонал, которому чем больше заплатишь, тем он хуже начинает работать. Здесь по-другому. Человек, как только начинает быть более эффективен, ему больше платят. Но человек, как правило, к деньгам привыкает, и он понимает, что его эффективность – это вот такой доход. Он находит еще интересных людей, еще. он начинает увеличивать свой доход, вам от этого только в плюс, потому что работу делал он, он увеличивал свою сеть. Вы с этого, как организатор, получили процент. Так вот, я в этой теме уже 18 лет. Разумеется, ну, как бы что-то знаю, что-то понимаю. И есть сейчас, ну, классная возможность вот на этом рынке сделать хороший бизнес. Поэтому, если есть интерес, предлагаю вникнуть сначала в продукт. Это обязательно. То есть, что нужно будет делать, это вникнуть в продукт, найти людей разных, русскоговорящих и местных на, местных на местном языке говорящих, возможно, там их жен задействовать, потому что лучше всего в, этом, в этой теме работают все-таки женщины, потому что они отвечают за здоровье семьи. Следующее, это обучаться, то есть есть внутреннее обучение компании, где можно познать и самую индустрию с маркетинга, как получить эту профессию, и э, тему по продуктам. Понимаете, кто-то скажет э, там ничего сложного. Вы знаете, нет профессии, где можно зарабатывать там 10 тысяч долларов, чтобы в них не было ничего сложного. Нет таких профессий. И, и нет профессии, где можно зарабатывать 20 тысяч долларов, чтобы там было ничего сложного. Полным полно нюансов. И вот э, мне бы хотелось с вами поделиться нюансами этой деятельности в процессе совместной работы, потому что многие люди, они реально из-за того, что вот они высокого такого себе мнения, они начинают э, бизнес делать по-своему. Не надо. То есть это просто дорого обойдется в плане времени. Можно впулить сюда денег, не поможет. Можно впулить сюда энергию, может и не помочь. А если мы правильно будем делать работу вместе, я помогать вам работать с вашими людьми, мы э, запустим структуру в России, запустим структуру куда-то еще, допустим, в страны СНГ, там, в Казахстан, э, в Турции организуем. И у нас получится бизнес сразу в нескольких странах, находясь где угодно. Да, захотите переехать, переехали, доход переезжает с вами. Вот это очень удобно. Получаем деньги туда, где хотим. Но самое главное, что бизнес есть там, где мы его, так скажем, поставили. Да? Предложение я озвучил. Вариант есть. Предлагаю перейти к обсуждению, чем хороши продукты, с чего я рекомендовал бы начать, потому что ну, любой начинающий не теряет здесь денег, а пробует для начала продукт и уже вникает в бизнес-систему. Итак, в добрый путь.